Друзья мои, всем привет! Уважаемые коллеги, бизнесмены! Значит, у меня просто разрыв шаблонов. Ситуация такая. Буквально минут 10 назад получаю рекламную рассылочку и там пост. Гигантский, подробный, огромный. Все расписано. Значит, тема такая. Если у вас там заткнулись, запнулись, а как выйти на сумму там 100, 200, 300 тысяч а, рублей в месяц. <сёк> ну, вот. Все подробнейшим способом расписано, где, чего, как. Ну, честно говоря, не читал, потому что... Вот. Потом, значит, соответственно, картинка такая, знаете, в духе Банк Империал, не меньше. И видео. Ну, думаю, гляну. Ну, такой настрой, хотя уже были сомнения по такому посту. Я, конечно, сам не мастак, честно говоря, тоже там фигню всякую пишу. Ну да ладно, но тут все, разрыв. Вот, значит, включаю видео. Сидит мужичок. И знаете, такое вот рзающее состояние тела. И самое, самое, самое вообще кайфовое это... Я даже не сразу поймал это вот ощущение, в чем дело... Вот движение глаз, видите, такое. Не знаю, смог ли я передать, потом посмотрю видео. Но сам факт того, что, вот знаете, вот полный разрыв, то есть такая подача, все серьезно, сумма впервые в России, там, значит, супер технология, блин, я вам да... Там целую неделю бесплатный тренинг. И он тоже бесплатно первый раз. Вот он первый это делает. Угу, все в порядке. Вот. И потом вот это. У меня две мысли. Первое все-таки, знаете, говорится. Будь проще к тебе потянутся люди. Да? Вот. Но не в плане. То есть вот в видео совсем просто. Ну, Должно быть, как это научное слово, это конгруентность, да, между все-таки текстом и то, что происходит потом в экране, это первое. А второе, друзья мои, ну, может быть, я не его целевая аудитория, но мне есть ощущение, что вот уровень доверия от этого вот бегающего состояния вообще в ноль у большинства людей будет. И люди даже не дойдут может быть там прекрасный контент возможно что там все очень все здорово и прямо ну, вот умничка ребят ну, давайте как-то пытаться расслабиться я не знаю там что-то поделать поупражняться вот и научиться смотреть в камеру спокойно без напряг никто не говорит что надо прямо вот туда конечно можно как-то и посмотреть и подумать о чем-то но все-таки, когда мы общаемся через вебку, да, да, мы можем посмотреть в монитор, в один, во второй. Но основа общения все-таки идет через камеру. Ребят, давайте учиться общаться, грубо говоря, с камерой. Вот, значит, ну, если у самих сильно не получается что-то, какие-то затыки, вы, конечно, мне там черканите, я-то помогу с этим вопросом. Вообще не вопрос, это решается элементарно. Ну, чуть-чуть надо, вот, чуть-чуть поработать надо будет, вот, каким-то простым вещам, вещам просто чуть-чуть привыкнуть. Вот. Что я хотел сказать? А все, собственно говоря, меня просто, честно говоря, разорвало, как тушканчика, хотя я уже сотни видео пересмотрел, корректировки сделал, знаете, и, но вот такого бешеного разрыва мне еще как-то вот не попадалось почему-то так что смотрим в камеру дышим спокойно общаемся с камерой ребята давайте камера куку -ку. где ты где ты а тут ладно давайте пока ну да сумбурно прикольно чё сказал что хотел то и сказал все отключаюсь давайте пока.